Доброе про что я хотел поговорить, это про поудневую кухню белорусскую, это культура среднего полесья, потому культуре, культура, правда, особная, вельми особная и вызначается ну, некими прокметами скажем так. Что такое глубинное полесье? Глубинное полесье это там, где не забудешь много жита, где не посадишь много пульбы, где люди жили за усёды тем, что дае лес и тем, что дают реки и озера, снова такие, где люди жили поливанием, грибами, ягодами, и я ведаю там несколько вёсел, на вот у таким, у самых голубиней полесий, якие на вот до одного колгасу не относились и не потому что, ну не там земли, они стоять на островах, нет у бассейне прыпетьи, там не немащима... Добра кали коляхаты можно развести невеликий такие огородик, невеликий, бо весной э, на им будет стоять вода и не моршимо там сеять, а зимы бо их вымою все весной и э, тому сельская господарка там э, заходила сь за ущеды. Я запытался, а чем люди живут? ж не працуют не у колхозе, а у них свой бизнес. Это грибы, это ягоды, какие они знают. Вставать, да? Время? Да, да, да, да, да. Не, я я просто за за за за, за что эти гроши отрыбливают? За то, да. что они сбирают грибы и ягоды, я не сдаюсь, <говорит> местовым кооперативам отрымливают за это гроши, и то, что им туды завозить, им только завозят туды. Ну, горелку, так всяк хлеб и некие товары, какие им потребны у господарки. все остальное свое, все остальное. Им просто ничего не треба. Хлеб пекут сами, и я по памятнику, что такое полезский хлеб, это там много секретов, но долго, долго про это, потом как потом як И вот это культура грибов, грибов на это вязанки грибов, которые там висят на зиму, на зиму, на зиму. Воголи у вогонь у в глубинном полесі, есть культура запасов на зиму. Я не вижу. Ну чему? Потому что и мясо, и сало у банки закатать требова, тушенка у банках за усёды. И вот это вот такая культура: запастись, бо завтра может не быть. Бо завтра по леву и нечто не сдобудь, а у хати будут некие запасы. Вот там не надо там, как бы, с бульбой, с житом, а Культура, э, довольно забавная, это культура мочанок. Э, что такое мочанка, Татьяна, ты ведаешь добро? Ну, я хочу сразу сказать, что я ведаю добро, но многие имеют заявления про мочанку только по нашим ресторанам. Мачанка Мочанка ⁇ это ведь такая разностальная вежа, и ее готовят и в виде супа с мясом и рыбами, mm -hmm. и в виде такой подлинки, добленой. Ну ну да, ну да. Ух, да, Да. Татьяна, по-моему, пропала из эфира. Мы можем уже... Не, не, не, мы, мы, мы а и такая наводка пошла, да, ну бывает. Да. Я, я, я просто хочу сказать, что в культуры мачанок это так званая есть еще культура пательни, коли такая широкая, широкая, как по-русски, сковорода пательня. И там, ну, все, там все. Там мясо, там грибы, там некий соус на муке, крыху бульона туда добавляется. Ну и много-много. И подается туда пленыть и свежий хлеб. И вот начинаешь это мачать и выграбать с пательни, потому что это вот э, раскладать, я не ведаю, чем раскладывать, когда избирается несколько человек над одной патель и начинает все это доставать. Вот такая вот культура И еще э, есть э, такое э, дилное блюдо, хоть яно и не вельми дилное, але я поразился тому, насколько яно все относится с традиционным американским блюдом, так званым янкихаш. Это перетертый картофель с тушеным мясом, ну с с добавкой бульоном и крыху олеи, чем усе вот, добавляется у белорусов это зовется верашшака. Это верашшаку так само много разных типов, как и мачанок, але в основе усе лежит то же блюдо, якое Яким корысталися на американском флоте э, Часов яше, э, войны за незалежность Вот это вот Ян хаш и Верошака Это идентичные два блюда Хоть одно национальное американское Другое национальное белорусское вот Такая вот та, та, та, та, та, та, Такие цикавы Ой, так да отрывается, что американцы Это наши свояки Как выяснилось? Как выяснилось? Как высветилось? Это такие национальные блюда. Но я еще раз скажу, это культура полиссия. Полиссия это вообще сезонная культура. И когда летом такие спецмаки можно там использовать, то у зимку, когда у всего это адрезоно, когда вьолские замирают, и жизнь там замирая потом начинают с подвала доставать то, что закатали в банки, то, что заховали в, в неким консервованном виде, и вот в этом поедается. Ну. Вот я теперь прошу, я не смешно отрывался, как ты, Ярослав, сказал, что культура на запашивание на зиму характерна для полудневой Беларуси. А сейчас, по-моему, для всей Беларуси на нас годы характерна культура на запашивание на зиму. Но вот люди, которые все же жили в городе, и на дачу приезжали, приезжали там пожарить шашлыки, посмазать, да? И они почали сеять там, плантации, бульбы на, на летящих. Вы сами себе приковываются, где-нибудь в социальных сетках, ставят, да, ну, истинные белорусы, там, поставят, ну, какие И вы запрашиваете, просто все почали. И я, Адаревич, это помог мне идентификовать, до какой культуры относятся религионы, все мои Все-таки он намяжен заходней и поездкой культуры. И так уже идет, это правда. Культура грибовый мочанок и культура колбасовый характерна. Ну, я, я, я, я, я, я еще хотел отзначить, что для а, паутневой культуры характерна баранина. Это одна культура, где баранина изъявляется в э, выгляде такого блюда, как пячиста, видишь, когда крупными кусками пякут, и это... В основном, чему у тебя чисто выходит минавица с, бар... с... Мя... Мя... с мясо баранины. Но это редкое, редкое мясо для Беларуси, но тем не менее, вот там вот, на... На... на полдне оно есть. Ты, ты не меньше когда зараз проехать по Беларуси, то минавица на Берастельщине, ты типа, побачишь на Брестельщине, побачишь и ешь. Я веду потому, тому, что мне там далеко свеи, это как там в этом еду. По справах зараз не бывает, хотя бы так, у объекции. Так, там шмат бараной, но, но на простейшее есть умовы, где их, э, их разводить. Тому, э, ну, там, та -та -та -там, тому там я на ибуте. Э, вот такие справы с белорусской кухней. Ну что, будем подводить некий выник нашей программы? Да, я полагаю так, что время в Нью-Йорке уже подошло к ланчу. И это как раз приятного аппетита Ярослава. Ну, что касается Минска-Беларусь, то там сейчас уже, э, сколько, 7 часов вечера, правильно? Да. 7 часов вечера, ну, я не знаю, это то, что называется ужин. Если вы там еще ужинаете, тоже, как бы, приятного аппетита вам. Ну, нам еще рановато в Чикаго, поэтому мы еще часик подождем, хотя уже после таких разговоров... Э, ну, уже хочется как бы уже попробовать одно из этих э, блюд, к сожалению, недоступных и питейных каких-то там вариантов. Э, но э, над этим надо работать, надо работать. Э, ну, а вот сегодня, да, сегодня мы уже нашу программу должны заканчивать. И мне хочется поблагодарить наших корреспондентов. Татьяна, огромное вам спасибо. Ярослав, ну, как всегда, энциклопедия знаний в кухонных, кулинарных этих всех вопросах. Послушайте, ну, когда вы уже приедете к нам и покажете свою кулинарную искусство? Вы, кстати, это знаете в теории или на практике тоже? Я? Да. Я просто не знаю. М могу, могу все показать. На практике. На практике. Так. Тогда мы делаем, объявляем open house. То, что говорится, день открытых дверей в Сангейт-центр И приглашаем всех э, Ну, виртуально, конечно Можно пригласить кого угодно, весь мир Но у нас тут как-то, в общем-то э, Люди приходят Поэтому с надеждой на День и, открытых и, дверей и, и, и, и нашли, на что нам все это? Зладим белорусский ресторан в Чикаго а, Кстати, а, я чуть не помню, рейсе, чтобы что было Какой-то, ну, я знаю Есть армянские у нас рестораны Есть азербайджанские, есть узбекские ну вот белорусского что-то я не помню, чтобы у нас был белорусский ресторан. У нью йорка, у нью -Йорка была попытка или хутка закрыли, потому что я на сами не ведали, что они я на не... Я Прошу дранику, я на ничего сами не ведали. Да, ну все-таки главная специальность Ярослава, будем говорить, все-таки журналистика, то есть он будет у нас главным консультантом. Хотя, да, вот поначалу покажет, как это все делать и из каких продуктов. Ну, а вот со стороны Минска Татьяна будет тоже вот консультант, если вы, конечно, Татьян, не возражаете. Я не, не возражаю, нет. Я уже раздвигаюсь, господа Михаил. Я разрубляюсь после такой передачи, что мне готовить. Веращаку, альбо может быть мочанку с рыбами, альбо одразу браться в самогонку. Так она запрещена у вас, насколько я понял. А -а -а -а. Я... Я, я выключил в этот момент эфир, чтобы нас не слышали. Это между собойчик такой о том, что э, да, законы для того и создаются, для того, чтобы их нарушать, правильно? Э, хорошо, большое всем спасибо. Э, наши дорогие радиослушатели, всем вам привет из Минска, Беларусь, из Нью-Йорка, из Чикаго. И до новых встреч по воскресеньям. Напоминаю, у нас программа, которая называется ⁇ Мой родный кут ⁇ На территории Москвы и Минска эта программа идет в 6 часов вечера. На территории США в Чикаго средняя полоса ⁇ это 10 утра. Восточное время ⁇ это 11 часов утра. Ну, в Лос-Анджелесе, понятно, они еще спят. Там 8 утра. Там южане, они обычно спят. А, поэтому э, да кстати все программы практически все программы э, которые мы уже провели они выложены на youtube поэтому если вы зайдете на youtube и наберете там русскими э, по-русски наберете скажем там ярослав битли мишин сангейт центр сангейт центр правда набирать надо на английский Татьяна Сниткова, вы можете увидеть все эти программы, и не только увидеть, в смысле не только услышать, но и увидеть. Ну и следующий у нас эфир предполагается во вторник. И у нас есть несколько вариантов этого эфира с Ярославом Беклемишевым, И мы это объявим, ну не позднее, чем завтра, поскольку эфир во вторник, и время эфира у нас 12 часов дня по Чикаго, время в Нью-Йорке час. Нет. Yeah.